Five – это современный маркетинговый проект международной панамской компании, основанный на пяти продуктах. Кэшбэк – покупка камней на онлайн-платформе в личном кабинете под пассивный доход. Дистрибуция – реализация товара нашими партнерами путем продаж клиентам. Партнерская программа и премии. Это создание своего бизнеса внутри нашей системы, активный заработок от всех продаж в своей команде, создание ювелирных брендов на рынках Европы, Латинской Америки, Индии, Австралии и арабских стран. Долевое участие партнеров и получение выгод от продаж. NFT Разработка цифровых технологий для сообщества компаний. Фундаментальный маркетинг компании позволяет хорошо зарабатывать онлайн и путешествовать по всему миру. Шаг за шагом мы будем красиво и эффектно знакомить каждую страну с нашей компанией. Elements 5. Ювелирная компания и бизнес для всех. Присоединяй. Друзья, как вам данная презентация? Это, друзья, официальная презентация, выкатил ее элемент 5, буквально вот 5 минут назад элемент 5 выкатил данную презентацию. Еще никто ее не видел, вы видите, смотрите ее первыми, и я хочу сказать то, что действительно презентация достойного уважения, очень-очень стабильно, очень хорошо, выплаты заходят каждую неделю, подарки люди получают, и, как говорится, элемент 5 платит, Это факт. Касаемо стран. Буквально на днях была презентация официальная тоже в Милане. Открытие новой страны Италия. Следующая обещает Дубай. Буквально уже через месяц Дубай открывается тоже по элемент 5. На что сейчас стоит обратить внимание? Прежде всего, стоит обратить внимание тем людям, которые изначально пытались найти заработок в интернете и не знают, где лучше сейчас инвестировать, где зарабатывать и все остальное. То есть, вот вы видим, видим на личном примере, я хочу сказать то, что действительно, пока люди сомневаются, думают, просто наблюдают. Или негативят о том, что не получится, не, не бывает такого. Вот, ребят, э, пример о том, что неважно, где вы живете, в какой стране, в каком населенном пункте, каждый человек зарабатывает в проекте «Элемент-5». Это правда, это факт. Ни, ни одного отрицательного отзыва я не встречал э, касаемо, как правильно сейчас поступать, ребят. Каждый из вас просто должен пройти регистрацию по ссылке в описании под этим видео. Это очень важно, потому что мы проверили огромное количество э, всяких ссылок. И не повторяйте наши ошибки. Всегда регистрируйтесь только по ссылке в описании, вот, которая ссылка есть. Не важно с какой вы страны, всегда регистрируйтесь только по той ссылке, которая есть вот именно под этим видео. Сразу после регистрации делайте покупку на 100 долларов. Это важно. Только зарегистрировали, сразу сделали покупку на 100 долларов, и вам приходит абсолютно бесплатно подарок стоимостью 1000 долларов. То есть все почтовые издержки, все почтовые расходы компания «Элементс 5» берет на себя. Вы вообще ничего не платите. То есть вы делаете регистрацию по ссылке под видео, сразу покупку сделали, и э, заполняете форму, называется «Подарок». Будет написано «Большим». Об этом тоже у нас на канале есть отдельное видео. И все. То есть все очень просто и легко. Там ничего тяжелого нету, ребят Поэтому прямо сейчас просто Регистрируйтесь, сделайте покупку Забирайте подарок в любой стране Хоть в, в Украине, хоть в Казахстане Хоть в Америке, хоть в Турции В Польше тоже, в Испании, в Италии Везде люди получают подарки Проблем в этом нету Касаемо как сделать правильную регистрацию Как сделать покупку И что такое элемент 5, ребята Все эти инструкции есть в описании под этим видео Помимо этого зарегистрируйтесь еще на Binance По ссылке под видео И будьте еще получать помощь от Binance Нанса. напишите в комментариях свое мнение по поводу заработка в интернете по поводу элемент 5 вы в нем есть нету и ребята все-таки мое мнение, вот я все-таки, говорится, присмотритесь к проекту Элементс 5, сейчас лучше присмотреться, зарегистрируйтесь, ребята, и посмотрите сами, что то действительно того стоит. Элементс 5 платит, Элементс 5 дарит подарки, выплаты приходят каждую неделю с той суммы, которую вы проинвестируете, допустим, 100 долларов, да, вам с ней будут приходить каждую неделю выплаты. Вот почему я сделал покупку на 4000 долларов. Только по этой причине, чтобы выплаты были больше. Ну и подарок тоже я получил, и не один. Ребят, если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Отвечу очень быстро.